Бежись на канал на ютубе Я зажгу с негритянкой на Кубе. Ну давай, дружище Давай, браток Вылазь, сука Вылазь Вылазь О! Кузнечик, блять Кузнечик, блять Давай, давай, давай, Андроид, вставай, вставай, Андроид, давай. Блять. Видел, чувака, да. Сейчас будет дом заходить. Так, в хату, похоже, сейчас заходить будет. Заходит, заходит уже. На, на, папа! Положил! Там положил? Лежит. Да, да, лежит один. Еще Но, один погоди, идет. Второй могу быть. А, Второй положил, блять. Сейчас добью. Так, одного добил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там третий, третий. Три убийства, мать твою Пропал, батя, в здании! Так, а где он? Где педик? После дерева. Возле дерева. Вижу. Ну Пропал, давай, подложись. Кидры. Так, положил. Ща добью. Никого нет больше. Ща добивай педика. Пропал. Все, лежит, гондон. Простанк. Так, короче, где этот гей? он короче, в доме там, где его она убит. Вижу его. Он, походу последний остался. Вижу его. Все, работаю по ты нему. Стреляешь? Да, да, да, да, да, я стреляю. Вижу? Вижу, вижу, на здании, на крыше, наверху, я по нему работаю. Блять. Он, по-моему, последний остался. Сейчас узнаем. Ну вылазь ты, сука! Может, ты его корешей полутать? Все! Положил, пидора! Он сразу умер? Да, да, да, сразу, сразу. Все, погнали. Его положили еще раз. Да блять, ты че, прикалываешься? Второй раз. Где он, Гандон? Я слышу, как он стреляет даже. Вижу, вижу, и он за тачкой. У меня тренер осталось. Кто-нибудь меня поднимет или нет? Бля, я не могу тебя поднять, потому что я работаю по пидору за машиной. Блять, ну херово, братан, это война. Так, счищай ему гранатку, Ванус. С гранатой, падла! да? походу. Рус очень опасный, пацаны, далеко от нас. Где они, где? Где вы их видите? Человек, он, да. Возле машины не вижу Вижу на В На В вижу, Уложил работаю одно. по человеку на В Давай, сука, ну Блять Готов Отлично. Так, оба лежат, да, все Так, видел движение за Вижу, вижу, вижу, вижу Хорош какая падла, давай Ну, все, отъехал, готов Готов один, все готовы Есть склад так, я за куст. Ну, человек, думал, справа, человек справа, человек справа, человек справа, работаю! Чёрт, чёрт, так? Блять, у меня положил, добивай, добивай, добивай! Хорош! Все, давай, поднимай меня! Ух, блять, это было близко. Давай, в сторону зоны двигаться, Андроид. Вижу двоих, вижу двое, двое, двое. Их не ори. Далеко. Тут двое. Не-не, прям здесь, прям здесь, работаю. Блять, Андроид, давай до попу, то Одного а положил, я... положил одного. Да здесь, здесь, они прям здесь около меня. Слева на С, на СВ. Где-то вот здесь, за холмом, за деревьями, за камнем. Граната аккуратно. Понял. Где, вы, суки, вылезайте, блядь? Не вижу вообще их, слышу только. Вижу на Ты С, слева? вижу на С, за камнем, за камнем. Да, слева. Да, да давай, бабло, сука, сука, сука, сука. На, сука, на, блядь, положил, троих, сука. Там на башне типок. Положил, суку. Вырубил, вырубил, не убил. Ну, блин, понятно, что вырубил. У него где-то тут лазит. Это браток. Братик ползет, он в братик ползет. Бегай поближе. Сейчас я его вынесу, нахуй, чтобы его братик меня не положил. Ну, подыхай уже, гнида. Готов. Все, красиво. Человек... Ёбушки-воробушки! Блядь, эти сука! Сука, блядь, патроны закончились! Твою мать, Твою мать! А, ну! Блядь, это было очень жестко. Я думал, не пизда. Гомик на В двигается к хате. Кладу. Работаю по гомику на В. Гомик на В раком. Гомик на В выебан. Опаньки. Смотрите, какой шустрый, походу, в туалет хочет. Чё, надо принимать его. Что здесь лежать в спину ему? Ну. Блять, без прицела будет жестко. Я попал. Ну, давай. Блять, кар вообще нормальная хуйня, блин, зухустрел. За Зашибись. Так, видео там небольшие движение. Где внизу? Ёб твою мать, твою мать убивай, убивай Android, убивай их, я одного положил, положил Android. Да, блядь, блядь, да, блядь, ну ты чё, серьезно? ёб твою же мать-то, ну. Бля, мне пизда, у меня АМ-ку, но у меня 30 патронов только, тут хуй сос. Так, положил одного хуй соса, положил да, хуй, хуй соса. хуй нет, это я, нет, какой соса добил, но у меня ноль патронов, у меня ноль патронов, ноль. Блять, блять, во мне работает чувак. Все, он меня положил, ну все, пистолет у меня выебит сейчас. Ох ты, сука, бессердечная! Отбивайся! Хорош! Ты выйдешь? Ты меня пробивает уже. Да, иду. Иду на помощь, держись, давай, давай, давай, давай, У давай, давай. Уп Паш, сейчас. Да. одно выебал, выебал, выебал, все. А с последней я не знаю где. Разве? Вот поднимается к тебе, рашет на тебя прямо. Понял, понял, понял, ща ща ща сейчас, ща ща сейчас, поднимаюсь наверх. Паш, иди давай сюда пока. Сейчас я его на себя отвлеку, давай, поднимайся, давай. Так, он здесь, он здесь у меня, он здесь у меня. О, Блять, он меня положил. Паш! Паш, давай атакуй. На тебя последняя надежда, Паш, он меня добивает, все. Ты последний, давай. <связь> <связь> Блять, позор. <связь> туса! Туса! Давайте тусим, пацаны! Нахуй соседей! <связь> пацаны, вы чё, Все? <связь> Блять. Может сверху запрыгнуть, как на. Этим, да, ка давайте сверху, пей. давайте покачаемся, о, давайте о, покачаемся. О, о, Я хочу качаться. Ты чё, не качается? Так ты, я... Дай, дай я попробую перевести А толстый, давай. Давай, прыгай. Блять. Где мой сезон? Блин. Это не халва вам. 2003 -го года. О, сейчас задавлю. Наверное, а может не задавлю. А кого? Вот их. А, ну, давай, давай! <смех> давай, разворачивайся, разворачивайся, сейчас он его поднимет, разворачивайся. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Погнали, давай. Давай еще одного дави. Дави эту суку! Дави давай эту мразь. где они? Давай! <смех> <смех> Вообще жесткий кормагедон! Мы всех подавили? Ну, двух сбил, и поехали. <смех> Погнали. Так, что-то я его проебал, если честно. Ай, блэд, он по ней попал! Где? Полись, полис, полис, полис, полез. Бляха, полезь. я валю, Чего я валю, блядь? я валю. О, я есть. валю. Блять, я его не вижу. Не вижу, полезь. нихуя. Вот, я да вот. пока не тест За забор бежит, бежит! Работаю по нему. Блять, падла, не дохнет. За забором сниклся. За забором сниклся напротив хаты. Не вылазит. Один, один за капнет. Второй за камнем, наступает. Один за забором. Ну давай, вылазь ты, сука! Где ж ты, Пабло-то, блядь? О, там, блядь! Ёб твою мать, граната! Блядь, граната въебала! Прям прилетела, блядь! Ой, ёб твою мать! Блядь, вот это была жесткость. Они в хате. Или рядом с хатой. Да смысл он в срёбанец? Так, работаю по нему на 330, покоцал на 331, вижу второго, вижу второй бежит. Все там же, там же около дома. Да блять! Принял от меня, хороший. Все, хорош. положил, добивайте, добивайте, лежит один. Я добил. Красавчик. Ой, там. Я захватил. Ой, меня положили. Захата, одного, положил. одного положил. Убил. На лестнице, на лестнице положили его, нет? у вас я, там я, за жесть. Меня убили. Меня убили. Меня убили. Данил второго, блять, коль, я коль сейчас... тебя убили вообще? Да, только что, я ж говорю на лестнице. ты баный камон. Вы ч, пацаны? Меня положили, меня да положили. Да вы ч творите-то, братва? Вы ч да, делаете-то? Вы чё? Дай бой Меня убили. б вашу мать. Я, я раша нему. Очень классно впитал целую очередь в сковородку. Дай бой. Дай я дай на Раше! Насука! На сука, бля! Не жать, Лежать нахуй! Двух положил всё что ли? на отъехали? Да. Вон там, там. Вон он, вон он, ползет. Вижу, вижу червячка. Давай, червячок. Давай ползи навстречу своей смерти, червячок. Сдохни, червячок, встё, сдохни. Встё, встё. Я должен был его добить, блядь. <связать> вижу гея за деревом. Прям передо мной геи за деревом. Только мне что-то в кого стреляет. Давай полный рост. Да иди нахер. Вижу. Давай, сука. Лежать. Ёб твою мать! Ёб твою мать! Откуда стреляют, вообще? Вот, тут, слева, слева. Да нет там никого слева. Блять, ну вы чё, ну... Зачем ты убегаешь? Ты? Ну, а чем мне делать? Я не вижу, вообще, откуда по мне работают? Вот здесь сиди. не не не не не не не не не не не не не Третье место. Ну, не так плохо, учитывая, что я один был. Ультра-лутинг заказываем. Так, 8х прицел и... Ёб твою мать! И чё там? Пулемет! Пизда, всем Рэмбо выходит на битву. Так, я что-то никого не вижу вообще. Кстати, людей видно вообще похуй откуда. Даже на минималку. Блять, а вот это что за хуйня не прорисовавшийся? Машина на НВС. Два человека. Вижу! Работа, да-да, работай, работай, работай, работай, работай. Ну, сука, паникуешь, планло? Респект жесткий. Слева ползет он. Там недалеко в крови. Добиваю. Хорош. Все. Так, один лежит. Вот. А он где второй? Бегай. Где? Не вижу, блядь, не вижу, где он? Убийство, убийство. Хорош. Это. Блять. Патла граната да, кидает меня. Так, фуллафта, ну погнали. Где-то, сука, вылазь. Вижу. Прям блядь, на охоте. <звук> ну, сука. Лежит, падла! Убит нахуй! Так, на, на Е личность неприятная. Гранату меня кидает. Ну, сука. Спалил тебя тоже. Ну, спалил, понятно. Он... Рис где-то там, нет? А, Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вижу-вижу-вижу. Блять, они, они спалили меня, они меня спалили, блять. Их там двое. Блин, ты внизу где -то. Ну, блядь, ну, где мне еще а, быть? Понятно. Я вниз спустился. Давайте сюда. Но не вижу их. На холме, они, на холме одного положил. Блядь, меня тоже положили. Добивайте второго, пока он меня не выбил. Не меня еще поднимите потом, а то я отъеду скоро. К вам поднимается по холму, к вам! Хорош, хорош, хорош. Ребят, поднимите меня! Кто-нибудь? Я тут один! Бля, я скоро уеду, у меня быстро жизнь заканчивается. Крис! Крис, ко мне, ко мне! А, все, все, меня Паш поднимает. Все, все, все, все. Паш, поднимай аккуратно. Паша аккуратно. Прям за деревом фа нам сейчас зашмалять. Да, где-то тут он. Да. Ай, блядь, паш, паш, не бросай меня, паш, паш, не, не бросай. Убивает. Все, все, давай, давай, поднимай, поднимай. Ух, ёб твою мать. 4, давай, ну! Два, один, зона идет нас убивать. Валим, валим, валим, по-быстрому. Респект, жесткий вообще. Блять, вообще, сука, под. Блять, пусть они просто спалятся. Где они, блядь? Граната! Граната справа! Еще одна граната! Блять, где они, сука? Три человека против нас. Три. Пацаны. Без вижу! Человека. Вижу, вижу, бежит наверху. Давайте. За, за деревом, за деревом. Фыр, да пта, твою мать, респект! Так, еще двое, двое осталось. Блядь! Я хилюсь. Блядь. Да. За камнем, блядь! блядь! За камнем, за камнем, за камнем еще один! Блять, меня положили! Нет! Нет! Нет! Ну как так? Ну какое второе место? ёб твою мать, вы чего? Сука, пулемет же, блядь! Ебать, мы лохи! Бля, про прощикать есть ли они там вообще? Нет. Да не там, сто пудов. Тут есть, стек, чего пиздить, они тут они внутри. Так, я закидываю гранат в окно. Положил одного. Закинул гранат в окно, аккуратно. Второй, второй, второй в туалете. Выбежал из туалета. Справа захожу. В За окне один. Один в окне в правом самом. Убили, так, добивай внутри. Один внутри мертв. Все, все, все все умерли. А, Всех убили. Его. Все. Кто умер? Кто Саш, умер? Я Саш. Я блядь. блядь. Так, пока давайте подпустим их. Там трое. Да, там трое. Трое. Но я говорю, один и за ним двое бежали. Понял. По ним стреляешь? А. Блять. Нахуй, nah, ну раз ты палишься, тогда давайте рашить, блять. Ч отсиживаться? Так, зона, зона, надо поближе. Ну тем более. Так, одного на холме убиваю. Убиваю на холме одного, убиваю! Сука! Одного Сука! Один рядом с нами, а очень рядом, ребят. Вырубил одного! Вырубил одного на холме! Так, я к сараю. Сделай, так, все, да. он отъехал у У холма да, отъехал, он. чел. Так, я к тебе так двигаюсь. Так, еще один? За каким он камнем? За каким О, камнем он? Камень? Я ему гранату закину, скажи мне, что за камень? Ну вот, стоит посреди поля, камень один. Так, понял. Ща ну, я ему там, туда забомбардирую там, вот он. Он. Ой, блядь, работа по мне какая-то идет. Он здесь один. Ну сука, вылазь. Где? Иду. Нет. Где еще один? Да вашу мать. Убил. Да ёшкин, моё ёшкин! по мне работа, работа, по мне, работа, работа! Двигайся сарай, двигайся сарай, да ёб твою мать! Так, я лечусь! Я, я лечу на иди сюда! Блядь! блять, меня положили, Кость, добивай, давай! Все. На, сука, топ-1, падла, блядь!